Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Щерба и я представляю компанию «Осама». Сегодня я продолжу вас знакомить с водяными тепловентиляторами и расскажу вам о том, как недорого и эффективно обогреть помещения средних и больших объемов на каком-то конкретном примере. Подробнее о каких именно помещениях идет речь вы можете узнать из предыдущего ролика. Итак. Наша основной с вами задачей является задача не замерзнуть и сохранить здоровье в холодные периоды года, то есть быть всегда в тепле. Для тех, кто не в курсе, по старинке основным видом доводчиков тепла являются водяные радиаторы. Они стоят у нас практически в каждом доме, но в помещениях с большими и средними объемами эти приборы работают плохо и неэффективно. В этом ролике я докажу вам, почему надо использовать в системах отопления водяные тепловентиляторы, а не радиаторы. Также на конкретном примере решу задачу достижения требуемой температуры и предложу вам бюджетное и рациональное решение. Теперь сам пример. Предположим, у нас с вами есть склад площадью 600 метров квадратных с размерами 20 на 30, с высотой потолков 4 метра. Итого, общий объем у нас составляет 2400 метров кубических. По первым прикидкам, для комфортного пребывания в помещении, для правильного хранения товара и достижения, скажем, температуры в плюс 15 градусов, нам потребуется около 80 киловатт тепла для этого помещения. Да, кто-то сейчас скажет, что тепловая мощность Подобрана неправильно, но, повторюсь, мы считаем с вами ориентировочно. Я опираюсь на свое инженерное образование и 20-летний опыт работы. О более профессиональном и точном подборе водяных тепловентиляторах и о тех ключевых моментах, на которые стоит обращать внимание, я расскажу в следующих роликах. Итак, предположим, у нас с вами есть уже котельная а, с котлом, ну, например, газовым, да, то есть есть сердце отопительной системы. А, также наш котел уже укомплектован да, расширительными баками, запорно-регулирующей арматурой, насосными группами, сделана обвязка по воде, то есть у нас котельная готова к эксплуатации. Да, и данный газовый котел позволит нам нагреть наш теплоноситель или воду, да, в системе отопления до 90 градусов. Раздумывая о том, как нам сделать эффективную систему обогрева а, внутри нашего склада, да, то есть за счет чего нам отопить наше помещение, мы сразу вспоминаем про наши водяные радиаторы да, или батареи, которые у нас очень эффективны, хорошо работают дома. Да, по образу и подобию мы с вами принимаем решение также на склад поставить те же водяные радиаторы или батареи. Теперь мы прикинем, сколько таких батарей нам надо смонтировать на наш склад, да, и сколько это будет стоить. Возьмем самый недорогой дистинкционный биметаллический радиатор высотой 500 миллиметров, который выделяет порядка 2 киловатт тепла. Стоит такой радиатор, ну, приблизительно 5,5 тысяч рублей. Итого, для того, чтобы нам с вами обеспечить 80 киловатт тепла, нам нужно взять 40 таких радиаторов. Повторюсь, 40, да, то есть мы теперь, что делаем, считаем экономику. 40 радиаторов умножаем на приблизительную стоимость пять с половиной тысяч и того 220 тысяч рублей там обойдутся только сами радиаторы. И это только часть расходов. Ведь нам придется с вами докупать еще и трубы, теплоизоляцию, запорно-регулирующую арматуру, всевозможный крепеж, там, кронштейны и прочее. Да? Соответственно, монтаж этого оборудования он займет тоже много времени и, соответственно, будет дорогостоящим. Итого, суммируя наше оборудование, расходные материалы и затраты на монтаж, мы с вами получаем стоимость от полумиллиона рублей. Но деньги это не самое главное. Деньги дело живное. Главное, чтобы нам всем на этом складе было с вами тепло и товар наш клонился долго и не испортился. Но теперь мы с вами задумаемся о том, как все-таки повысить эффективность этой системы отопления и как уменьшить текущие затраты. Все тепло, которое создают водяные радиаторы, согласно обычным законам физики, поднимается наверх. И у нас сначала с вами проливается воздух, который находится под потолком, а уже потом тот, который находится рядом с полом. Мы с вами видим, что система отопления с батареями, она не является эффективной. Отсюда у нас с вами сразу же вопрос, какой выход и что нам с вами делать. Да, правильно, установить водяные тепловентиляторы. Из большого ассортимента мощностей данных приборов фирм-производителей я выбрал два водяных тепловентилятора, мощность каждого 45 кВт. Итого, суммарная мощность у нас с вами получается 90 кВт. То есть мы с вами берем даже определенный запас 10-15% по мощности по отношению к выбранным водяным радиаторам. Теперь о стоимости. Стоимость такого водяного тепловентилятора составит 28 тысяч рублей. Итого 56 тысяч за 90 киловатт тепла. Обязательно докупим и поставим термостат стоимостью 2,5 тысячи рублей для того, чтобы мы поддерживали определенную заданную температуру в помещении. Безусловно, нам придется докупать а, те же трубы, ту же теплоизоляцию, запорно-регулирующую арматуру, но все это будет только для двух приборов, а не для 40, как системами а, отопления на, с водяными радиаторами. Да? А, безусловно, монтаж такого оборудования и всех вот этих наших расходных материалов будет стоить в разы дешевле, чем а, в примере с батареями. Подведем итог нашему примеру. Во-первых, запомните. В помещениях со средними и большими объемами радиаторы отопления работают плохо, то есть их использовать попросту там нельзя. Эффективно работает система отопления с водяными тепловентиляторами. Они забирают воздух из помещения, нагревают его и потом выдают эту теплую струю, прижимает этот теплый воздух именно к полу. Также они могут работать с системами автоматики любой сложности. Самое простое – с помощью термостата поддерживать температуру определенную внутри помещения. Во-вторых, вы экономите деньги не только на оборудовании, расходных материалах и монтаже. Вы также экономите и на расходе топлива, которое расходуется на подогрев воды котлом. В том числе вы экономите на сервисном обслуживании всей этой системы, потому что она значительно проще. На практике, при одинаковых показателях температуры и прочих других равных показателей, эффективность система отопления с водяными тепловентиляторами выше на 30-40%, а расходы меньше в 4 раза. Поэтому и выбор здесь один – система отопления с водяными тепловентиляторами. Если вам нужно правильно и профессионально подобрать водяные тепловентиляторы, а также теплоэнергосберегающее оборудование, такое как э, воздушные тепловые завесы для дверей, ворот, проемов или вентиляторы, дестратификаторов которые опускают воздух теплый от потолка к полу, не стесняйтесь, пишите. А на этом все. С вами была компания Асама и я, Дмитрий Щерба. До новых встреч. Пока!